Эффективное управление начинается с целей и задач, и они должны быть всегда на виду и известны всем. В почте, к сожалению, не видны наши цели и задачи, и как бы вы ни помечали важные письма, они все равно уйдут за границу экрана, и в этот момент вы потеряете над ними контроль. Поэтому мы начнем с того, что выделим в почте те письма, которые на самом деле являются задачами, и сделаем их задачами. Смотрите. Первая колонка – это вся моя входящая почта. Открыв каждое письмо, вы видите всю цепочку в виде чата. Давайте быстро разберем ее. Так, это письмо важное, хочу взять ее в работу, тут тоже нужно, тут не интересно, нет, не хочу. Таким образом, вы быстро раскидываете все свои входящие письма. Теперь. Автор каждого письма стал, сам того не зная, инициатором задач. Вот он. А я становлюсь исполнителем. Все остальные участники переписки стали обозревателями. Вы можете их добавлять, либо удалять. Теперь, после того, по мере работы с ними, мы просто перемещаем эти задачи в актуальную колонку. К примеру, я хочу взять эту задачу в работу, я ее взял, дальше поработав, я завершаю ее. А наш электронный секретарь сэкономит нам 1 час времени в день, в том числе за счет пятикратного сокращения времени на разбор почты. Все новые обновления по уже раскинутым письмам будут, минуя входящей почты, автоматически попадать в чат, прикрепленный к данной задаче. Соответственно... За пару минут вы не только разобрали почту, но что важнее, теперь у вас есть задачи, которые видны и не потеряются за потоком писем. И теперь все ваши бизнес-коммуникации находятся в едином окне, объединяющем почту и управление задачами. И вам не нужно больше прыгать между разными окнами, имейлом, таск-менеджером, либо чатами.